Григорий Милконян, сопредседатель движения «За права избирателей. Голос». И у меня даже вопрос, я не уверена, что а, я могу вас а, спрашивать именно как сопредседатель, как официальное лицо, но как Григорий могу спросить а, про Белоруссию, выборы в Белоруссии, как, а, насколько они имеют шанс на тот самый успех, о котором мы, собственно, говорим. Насколько они могут повлиять на смену власти, на перемены? Вообще, возможно, путем выборов в Беларуси? Надеюсь, что возможно. Не знаю, на этих ли выборах или на следующих выборах, но в любом случае это единственный такой вот правильный путь, по которому нужно стремиться идти. Все остальные варианты, они, конечно, возможны всегда, но по опыту знаем, что лучше, конечно, идти по пути выборов. И я надеюсь, что те лица, которые находятся у власти, они тоже должны понимать ответственность свою за то, что происходит, за свои решения. То, что происходит в Беларуси, ну, как бы происходит не как бы сегодня, там, да, мы узнали, там, как там выборы проходят, мы давно знаем, как там проходят выборы. К ним, на мой взгляд, больше претензий, чем к выборам в России, так как ну, то, что наблюдатели э, видят да, или не видят, э, что фактически как, бы, да, как в Советском Союзе не подсчитывают нормально бюллетени, рисуют протоколы. На сайте Центра Сберкома у них даже не публикуется, как в России данные по каждому участку, чтобы дать какой-то там посмотреть анализ. Наблюдатели вынуждены там какими-то там окольными путями на каждом участке, если их туда вообще пускают, эту информацию как-то получать, насколько она реальна, тоже большой вопрос. То есть вся это какая-то, знаете, такая подпольная деятельность наблюдателей, потому что условия для наблюдения нормальным, конечно, не созданы. И да, получается результаты такие, какие получаются, запрограммированные. И это все видят люди уже на протяжении многих лет. И вот эта президентская кампания сейчас, она показывает, что, ну, видимо, терпению народа начал приходить конец. Да? То есть вот готовы, может быть, они симпатич, им симпатичен тот же Лукашенко даже, к примеру. Вот, но при этом ну, вот, определенная усталость есть, хочется свежих лиц, свежих новых решений, какой-то там ну, смены, смены лиц во власти. И ну, вот эта усталость, это вот, ну, может быть уже какая-то э, более как в жестких фразах там, да, там, оппозиционность у людей к действующей власти, она выливается в то, что люди очередями, в очередях готовы стоять, ставить подписи за э, оппозиционных кандидатов готовы э, терпеть вот, как бы, там, и унижение в собственные адресы как бы, там, попытки как бы, там, и силовых каких-то э, мер против них применить но это вот ну, такая вот э, общество и здесь очень важно чтобы этот э, дальнейший как бы, вот, путь он не перешел в какой-то вот, э, вот силовое противостояние. Потому что всегда есть соблазн как бы, заткнуть рты, разогнать тех, кто тебя не поддерживает. Но если это будет происходить, это еще больше будет накалять обстановку и э, злить людей. Потому что уже не раз такое было. И сейчас я видел, что силу тоже там применяют. Это все в условиях, когда сейчас и в России общество очень, как бы вот, начинает сильно политизироваться. С учетом того, что она понимает, что причиной там, снижения уровня жизни, высоких там, цен и вообще в принципе отношения власти и общества, причина не только, причина не только в том, что там, вот он как себя не так ведет, как гражданин, например, там, там, работа у него не та, и не умеет он зарабатывать, или, или что-то он делает не так, а понимает, что причина-то в самой власти, которая ему эти условия не создает, и более того мешает жить, принимает такие решения, которые снижают уровень жизни. Что отсутствует конкуренция. И э, я думаю, что э, сейчас надо просто посмотреть э, за тем, как будет себя вести прежде всего как бы, белорусское руководство. Если оно жестко себя будет вести, это вызовет неименуемую как бы, обратную реакцию в обществе. Вот. И надо смотреть на общество какие новые идеи, какие, какие новые ну, планы действий будут предложены обществу. Потому что общество, вот, как и в России, так и в Беларуси, оно сейчас вот, дезориентировано. То есть, ну да, понимает, что все плохо. Понимает, что да, но ну, вроде бы я мог бы что-нибудь сделать, вот, но не понимает, что. И если вот конкретный план действий со стороны, там, не знаю, там, оппозиции, каких-то альтернативных лидеров, лидеров да, каких-то людей, которые являются авторитетом для граждан они бы могли бы сформулировать какие-то конкретные предложения не в плане того, что, что будет, если мы победим на выборах, вот у нас есть такая-то программа, мы сделаем то-то-то, а как добиться этой победы. И вот к сожалению, вот сейчас мы видим, что есть определенный кризис вот этих идей, да, вот кризис вот этих планов, что нужно делать не в плане там революционного, а в плане эволюционном, как вот побороть как бы вот эту вот эту инерцию, и э, здесь ну, должна быть конкуренция вот этих идей, должны быть лидеры, которые эти э, идеи воплощают в жизнь, конкуренция программ, необходимо, чтобы э, это все в обществе обсуждалось, чтобы общество естественным путем выбирало наиболее оптимальные пути для как бы вот, э, э, победы, что ли, э, Большинство да, вот победы э, Тех предложений Тех э, э, инициатив Которые вот, э, более симпатичны вот, Чтобы не было вот этого застоя Потому что все сейчас нуждут, Что вот есть какой-то там человек, лидер ну, За которого надо проголосовать так, да? Но это же очень примитивный подход Необходимо, чтобы кто-то проголосовал До да, людей это донести Необходимо вести кампании Необходимо доносить до да, вот, как бы рядовых людей э, э, То, что от его голоса что-то зависит. И если эта компания будет широкой, то и избирательные комиссии себя будут вести по-другому. Они не, мол, решат не связываться, может быть, как раньше, там, как раньше там, молчать, там, не связываться там, с теми, кто их принуждает каким-то образом себя вести, а, а по совести, допустим, посчитать голоса. Такое тоже возможно, если будет общественное давление на, как бы на эту всю систему. И я надеюсь, что ну, в перспективе это все будет приводить к тому, что будут выбираться наиболее оптимальные решения, к власти будут приходить те, гражд... те, те лидеры, которые действительно будут предлагать наиболее оптимальные пути развития страны. Но это все зависит как бы, от такого вот обоюда, Обоюдных, обоюдных решений у людей как бы ну в, в основном массе как бы будет вот это понимание того что нужно что-то сделать что-то менять власть не сможет это игнорировать не сможет, поэтому нужно работать с людьми. Вот в Беларуси мы видим вот эти очереди, там, когда они ставят там эти поставили подписи, поддержку. Это все очень к тому, что люди за то, чтобы эти процедуры соблюдались. Они готовы в этом участвовать. Но и соответственно от власти не требуют, что вы тоже эти процедуры соблюдаете. Не обманывайте нас, потому что если вы нас обманете, мы можем очень очень жестко отреагировать. Очень важно, чтобы и наверху люди понимали, что в нужный момент нужно как бы отступить, не переходить эту границу с насилием. И люди должны понимать, что а, тоже как бы, себя слишком как бы, вот, а, ну, безвольно что ли, вести или а, заниматься фактически как бы, вот этим бойкотом, да, а не участвовать в этих процедурах. Это ни на что как бы, ну, не, в итоге не повлияет. потому ну, что если Будем, будем что рассчитывать в на не то, что Беларусь не будет бойкотировать выборы, а победит. Здравый смысл и тяга к переменам. Будем завидовать белорусам. Спасибо, Григорий. Да, да, да, да. до свидания.